Можно. Здравствуйте, меня зовут Магомед Магомедов. Я приехал в клинику Шиловой, мне порекомендовала сестра моя эту клинику и буквально вчера пролетел. Минуты где-то была операция длилась на оба глаза. Болезни никаких не ощущал, немного было жения. но сейчас на повторный уже на следующий день прошел процедуру проверки и доволен результатом. Сам чекотки.